Добрый день, вас как зовут? Федоров Михаил. Федор Михаил. Михаил, а сколько лет пилите на пилораме? Пилим, ну, с 201 -го года, считай, если каждое лето считать 6 лето. Ну да, шестой год угу. пошел. А учитывая, что пилите в Якутии в какое время в основном пилите? В основном пилим с конца апреля по конец сентября получается. Скажите, а пилорама себя оправдала? Конечно, оправдала. А еще такой вопрос. Смотри, вот вы сделали пилораму, она у вас автономная, она мобильная, мало того, что она 3.1Б, вы еще поставили ее на раму, получается. Да, на раму. А как далеко возите? Возим, ну, туда-сюда возим километров сорок. А максимальный выезд был, сколько, 300 километров. 300 километров, это впечатляет. Скажите, а какие вот пожелания тем, кто может купить подобного рода пилораму, на что внимание обратить? Во-первых, надо покупать не только станок, заточку, ага. разводку, все надо брать. Так. Комплект надо брать. А ну пил... и пил штук 20 надо сразу, чтобы, когда работать начинаешь. А по запчастям, что можно людям порекомендовать, чтобы они сразу брали, на что внимание обращать? Запчасти... По запчастям, подшипники от роликов, от этих больших ведомых ведущих колес. Ага. Ну филь... фильтр воздушный надо брать. И все. Да, свечи надо. Свечи нужны? Да, штук 5, наверное. Ну, это лет на 5 тоже потянет. Понятно. А разу получается, воздушный нет. фильтр еще ни разу не меняли с 2011 -го года? Ну да, он же не пыльный, как бы, просто, когда вот ветер поднимается, только может тогда может засосать. А каков расход бензина? 92 льете? 92-й, он, ну, более расходный получается. Да, я 95-й, он более экономичный получается. А в среднем какой расход? В среднем... 7 литров в день. на рабочий день. Получается, я 10 часов в день работаю. Ага. Летом. А сколько можно распилить? распилить? Если лафет пилить, да, то 70 можно да, просто... 70 лафетов? Да, 70 лафетов, но это, конечно, не в одиночку. Там помощник все равно потребуется. Понятно. А если с досками пилить, то где-то 40-50 штук. А вот, допустим, сейчас пилили лиственницу. Насколько легко идет? Но лиственница тяжеловато идет, потому что она плотная, более плотная, скажем. Uh -huh. да. А вообще, это, что, что это, слышно? Да. Да. Какого минуса, в принципе, можно работать на пилораме Т1Б? Минус 15-20. Минус 15-20 нормально. Да, когда вместо воды соляру заливаешь, и по капельке идет, тогда нормально. Все, uh -huh. Спасибо большое.